У вас дорогие друзья ответы на вопросы часть номер 16 поехали в прошлый раз у нас был вопрос про про дуэты вот с какими инструментами как вы думаете было лайк сочетается лучше всего вот это я был в прошлый раз так ну поехали дальше так перехожу на ротуб, Телеграм. Да, спасибо большое переходить конечно все есть так несмотря на то что вы играете практически все стили ваших видео как сами считаете, какой стиль лучше всего играть на балалайке? Ну или что не стоит играть, поделитесь мнением, пожалуйста. Рожко говорил, что балалайшнику нужно быть ближе к народу. Ну и народ разные, времена разные. Хороший вопрос, и время, и место разные. Да, в общем-то, я думаю, что музыкальный инструмент, это как инструмент, должен уже сам исполнитель решать, да. Мне, вы знаете, разные стили нравятся, я люблю и рок поиграть на баллайке, да, и классику, и попсу народная, латину люблю, вот. То есть тут от конкретного исполнителя, вот, зависит, конечно, вот. Поэтому тут сложно ответить на вопрос, поэтому вы ориентируетесь на свои вкусы лучше. Вот то, что вам нравится, то вы играете. То, что не стоит играть на баллайке, вот, ну, не знаю... Может быть, чересчур какие-то э, узкоспециализированные вещи, которые, допустим, написаны специально для какого-то инструмента, да, вот, а их брать и играть на балаке. Хотя тоже иногда прикольно в качестве шутки какой-то, да. Поэтому много разной музыки, вот, поэтому то, что подходит, то и играйте. Вот, должен небольшой палец при двойном пиццикате? Вот, посмотрите, что я играю, вот, вот на этом как еще тут ответить <с> должен большой палец должен ли большой палец при двойном пиццеката тормозиться? о панцирь после удара вниз тормозится большой при двойном пиццеката тормозится ага. ну давайте посмотрим да, двойное двойной да? есть разные способы игры двойного пиццеката. Ну, у нас в московской школе, да, вот здесь, видите, у меня небольшой всадина есть, так что не обращайте внимания. Будет у нас на балайке ориентиры в виде ромбиков, а на пальце в виде кружочка. Вот. Желательно вообще при одинарном и при двойном пицциката, чтобы не задевать вторую струну при игре на первой струне, движение общее должно быть под углом. То есть вот примерно так. Тогда вы вторую струну не задеваете. И, конечно, когда мы играем вниз... Естественно, указательный палец, допустим, при одинарном или большой палец у нас падает на панцирь. Ну, это естественно, понятно, да? Вот. А, но что тут еще можно добавить? Вот. Многие не пренебрегают этим правилам, играют поэтому под 90 градусов, скажем так, да, и поэтому задевают вторую струну. У детей такая проблема часто, что, ну, вот бряца не есть, а вот вроде как одинарная пицката, И вообще ноготь вот сюда разворачивают, играют. Вниз ногтем, да, что неправильно. Вернее, не то, что неправильно, у нас звук сразу становится такой металлический. У нас и так струна металлическая. Поэтому все, кто использует ноготь, я рекомендую все-таки разворачивать руку вот так, таким способом, чтобы палец смотрел как бы себе в подбородок, и тогда играть боковой частью пальца. Будет ровнее звук вниз и вверх. Вот, а панцирь, да, мы используем, естественно, вот, смотрите, раз, и палец упал. Да, вот он. Ну, собственно, для этого панцирь и нужен. Так, в каких городах России, на ваш взгляд, балалайшная жизнь самая активная? И нужно ли спасать традиционную балалайку? Традиционную балалайку спасать. Ну, я не думаю, что по поводу спасать, может быть, развивать интерес. И спасение само автоматически произойдет. Хотя я наблюдаю, вроде как, ну, балалайку традиционную. Очень много разных группы ВКонтакте. И люди встречаются, играют на традиционной балалайке. Вот. А самое... в каких городах жизнь самая активная балалайка? Ну, в крупных. Чем крупнее город, тем активнее жизнь. Здесь на юге, конечно, балалайку не так уважают. Здесь больше любят вот эти казачьи песни. Казачьи ансамбли, коллективное хоровое творчество, хотя как и везде. Но именно вот балалайку больше любят в средней полосе. Здесь балалайка практически не очень уважаема, скажем так. Ну, насколько я могу судить. Вот. Для басистов аппликатура подходит. Да, и много приемов, в том числе двойной пиццикаты, про который я сейчас рассказывал, да тоже у нас э, подходит очень сильно. Есть ли какие-нибудь боксы, пентатоник для балалайки, академический строй? Ну, если вы про гитару имеете в виду, то можно, но тут надо именно запоминать по грифу, да, не получится так, как на гитаре, потому что две струны всего лишь у нас по сути, да, разных. Поэтому что тут придумаешь, только по ориентирам, если бегать, да. Так, продолжилось, продолжилось ли дальнейшее сотрудничество с балалайкер? Видел, у них недавно появилась новая линейка академик, не тестировали. Ну, друзья мои, наше сотрудничество какое-то странное. Они пропали и перестали э, со мной вообще выходить на связь. Ну, каждому свое, не проблема. Недавно они приезжали, показывали мне эту балалайку академик, да, которая там стоила на тот момент, что-то год назад или года два назад, она что-то там 35 тысяч. Но я им честно сказал, что по звуку она от этого не отличалась. Может быть сейчас что-то изменилось, но как бы она на Академик не тянет. Вот такие дела. На, на тот момент, может быть сейчас что-то изменилось. Так что не надо на меня там сейчас кидать камни. Я говорю как есть, честно говорю. Как купить подставку, живу в Краснодаре. Так, ну вот я написал уже, можете у нас заказать, пожалуйста, напишите на почту когда разбор полет шмелям полет шмеля уже разбор был вот видите написали 102 урок так что тут у нас на домре что ли сергей а, полет шмеля тоже записывал я еще в 2000 не помню то ли одиннадцатом то ли двенадцатом году на конвега и записывал э, э, в общем меня студент на студии вот он э, тоже учился записывать учился сводить вот и попросил меня сыграть что-то принести я ему предложил говорю давай вот эту запишем штуку вот и это его работа полностью поэтому как бы звучит как звучит может я тоже плохо играл тогда ну что поделать вот такой вот я кривой так с видео рядом бы посмотреть в реале как пальчики бегают о ну давайте может переделаю тогда видео запишу так спасибо спасибо Полюш мне кажется что профессиональных да ненавидят сочетание с время вперед да ну классная аранжировка это не моя аранжировка это если я не ошибаюсь помню его зовут дмитрий иванов у него целый диск вышел с этими минусовками он их разослал по всей стране и многие кто играют под его минусовки так если я ничего не путаю так что вы меня если что поправьте так Медведем, морка наша, все такой вопросик. Удобно ли пользоваться верхними ладами, как зажать и так и дотянуться, и как часто ими приходится пользоваться? Ну, вообще часто приходится пользоваться. Для чего же они нужны? Видите, у меня даже 31 лад здесь, да, чтобы вот эту нотку ми. У меня получается раз, два, три, три октавы на инструменте. Обычно на инструменте две с половиной до ноты до, да. Вот, Поэтому я попросил Диму сделать, чтобы было 31 лад Ну вот, люблю я, чтобы было побольше ладов э -э, Удобно ли пользоваться? Как пользоваться верхними ладами? Верхними ладами мы пользуемся таким способом Значит, большой палец у нас находится на пятке сзади, вот так да? И самыми сильными пальцами, например, первым, вторым, третьим иногда да? Мизинцем тоже, конечно Но чаще всего, если это одиночные ноты какие-то, которые можно сыграть подготовя руку мы играем вот таким способом видите помогаем ногтем вот сюда прям ног ноготь ставите на струну и ею дожимаете тогда проблем не возникает и все и это проще Вот это лайфхак вам так а где можно попросить попросить попросить можно вот вопрос только для чего это моя аранжировка и как бы тоже ну ладно в общем напишите мне на почту где я могу купить хорошую балалайку? У меня есть одна хорошего мастера, но ей уже 90 лет, и надо новую. О, как! <с> ну, вот у меня висит скрипка Страдивари, ей уже 400 лет, надо новую. Ну, вот примерно такое же. Видите, дело не в возрасте инструмента. Иногда инструмент, чем старше, тем он ценнее. А, ну вот я ответил уже, да. Пожалуйста, можете у нас попробовать заказать. Можем сделать нулевую абсолютно балалайку, новую с электроникой спасибо можно еще больше видеоуроков ну стараюсь стараюсь делать так спасибо на обычной балаки такой не сыграешь ну да возможно О, так что тут у нас ну тут своеобразный комментарий ладно так, как, круто играешь, я только начал какие-нибудь лайфхаки для обучения. Есть, конечно, лайфхаки, у меня даже была серия видео, лайфхаки, балла лайфхаки, так и называются. Так что можете посмотреть, там, как играть стоя и прочее. Как менять струны. Реально круто и интересно. Можно попробовать сыграть песенку о вреде курения из острова сокровищ. О, пойдет туда на «Играю все подряд». Давно не делал, надо тоже заняться. Фу, так дурия и скребер так ну понятно тут вопрос какой-то давайте послушаем что там написали не могли бы вы написать испанское название каждой песни важно это приблизительное представление странно неужели у вас автоматический перевод не работает видишь там на воде то хорошо так, мотив тот же. Странно, как-то американцы не пишут или англичане, а у испанцев не работает перевод, получается. <свист> так, мотив тоже шуточной песни. Электрический ток. Ну, и вот это не знаю. Видишь, там на воде толстый слой вещества я, я слышала. Вот это две подруги не понял. Где моя лачка? Так. Э знаковая песня, потом она дала старт, вот, поздрав... видите, как хорошо, у кого-то даже видите из-за песни, из-за песни даже сложилось какое-то творчество, можно сказать, что у нас с Андреем, когда в Несенке мы учились, тоже из-за из-за одной буквально мелодии началось сотрудничество, по-моему, со свет, нет, с цыганочки, с цыганочки началось, а потом все остальное появилось. <клёх> все балалайщики прикольные парни, ну. Но... Кто-то прикольный. А вот я, например, самый-самый-самый скромный. Вот. Простите за глупый. Какой строй балалайки? Да, периодически все-таки появляются такие вопросы. Какой строй у балалайки? Иногда вижу их, эти вопросы. Да. Мимиля. Не нравится звук альта? Или такой инструмент очень исконно русский звук у примы? Ну, возможно, это из-за привычки. Альт это же все-таки оркестровый инструмент. И, ну, тут что... Что тут поделаешь? Прима, она... Известно, поскольку в фильмах использовалось и везде, да? Рука не знаю, зависит. Да, панцирь от деки насколько должен отстоять? Вот тоже интересный вопрос. Насколько должен панцирь, да, отстоять от деки? На разных инструментах по-разному, но в целом это в среднем где-то от 3 до 5 миллиметров, Потому что вот насколько какой угол в грифа, грифа да, вот вот этот вот от, от этого и будет зависеть панцирь высота панциря потому что панцирь как бы это по по плоскости это продолжение грифа видите вот так и должно быть то есть если бы угол у грифа был немножко вот сюда ниже то бы панцирь тоже выше выходил вот сюда то есть это все только зависит от действительно от угла в грифа вот, дальше, не советую, ага, вот здесь наткнулся, спасибо, выбираю между моделями Дов такую-то и Дов такая-то, то есть там разница только в цене, и немножко там материалы отличаются, вот габаритами, что-то там такое, так, что там? стоит ли переплачивать 5000 за панцирь, и, и, а, панцирь сделан не из дерева, а из пластика, ну, я написал, что ни ту, ни другую. Вот пока я не увижу, что Дов делают балалайки правильно, то не буду советовать. Потому что у моего ученика Дов балалайка, рассыпалась, знаете где? Вот здесь. То есть вот эта пятка у него просто отклеилась вот в этом месте. Вот здесь просто отклеилась и все. И гриф вот так провис. То есть это, это нарушение конструкции. Это все равно, что э, колеса на машину прикручивать непосредственно к корпусу, ой, ну к чему, то есть к, ж... к двери, не знаю, ну вот к чему-нибудь неважному. То есть эта пятка у нас должна внутрь проходить, то есть она цельная должна быть под клепками. А они, получается, приклеивают ее вот сюда, сверху. То есть это вообще бред с точки зрения э, ну, конструкции балалайки. Поэтому пока я не увижу, что они там нормально все делают, я не буду советовать. Как всегда... Ого. Так, здравствуйте. Можете, пожалуйста, Джоджо Голден Так, тоже отправляется, играю все подряд. Рэги очень неожиданно и классно. Да, реги это тоже хороший стиль для баллайки. Вот запоминайте, берите пример, вот выбирайте, что вам больше нравится. Вот, Гершин, это я так по, немножко покомпозиторствовал, да. Руки у детей, у детей, конечно, подвижнее. Память еще. Вот с целеустремленностью не очень. Если взрослый собрался, учиться. Ага, ну в общем. Да, проблемы разные действительно. У детей быстро появляется интерес и быстро также угасает. Но чаще я вижу другое, что у детей угасает интерес из-за нерадивых педагогов, которые этот интерес гасят своими действиями. Или система такая, что педагогам сверху говорят, что детям надо учить и как учить. Вот, Они их заставляют, повелевают, я не знаю... То есть не демократичный стиль обучения, да, а именно такой авторитарный получается немножко. И поэтому у детей не то, что а, интерес пропадает, желание всякое отбивается и, собственно говоря, уже ребенок, выходя из музыкальной школы, просто ненавидит музыку и балалайку в том числе, воспринимает как инструмент для пыток. Ну, у кого как. Наверняка таких случаев вы знаете полно. Добрый день! В, играла, в школе играла на фортепиано, но давно играла на гитаре аккордами. Вроде, вроде руки должны были быть готовы, но на баллайке пока только в народном строе аккордами могу играть. Да, уважаемые гитаристы или кто знаком с гитарой, еще раз повторяю, после гитары вам будет нелегко. После гитары вам не будет легко играть на баллайке. Не имеет значения количество струн, а именно наша пози... позиция левой руки, да, и подход совершенно другой. Поэтому легко вам не будет. Вот после балалайки легче будет, да. Может быть лапка растянется, но здесь спросили вот баллайка почти музейная Ленинградского. Если толстый гриф, то вам будет очень тяжело с этим аккордом. Так что вот правильно вам ответили, что именно нужен удобный инструмент. Так что интерес иногда отбивается еще из-за инструмента плохого, к сожалению. Так, осваивайте, 4, да, пластиковый пин, держатель. А, ну вот эта штука, имеется в виду. Ну возьмите с собой в этот самый в магазин, должны быть, должен подойти. Нижний порожек, где можно купить. Тоже можете у нас заказать, Дима сделает. Не заразумели пояснение. Ну что ну, заразум... ну, я могу сделать? за 10 лет ни одного коммента. Друзья мои, почему ни одного коммента нет за 10 лет? Давайте, пишите. Да, Сергей, про лады. Дело в том, что имею... на каких удобнее играть? Высоких, то есть высоко. А, вон что. То есть высокие или низкие лады, понятно. То есть именно высокие или низкие вот здесь, в... над панцирем. Ну, вообще, конечно, удобнее играть, когда лады э, не, не очень высокие. Плюс еще, чтобы панцирь... Немножко был чуть-чуть ниже, чем лады, чуть-чуть. Если будут лады вот здесь выступать слишком высоко, то неудобно будет при игре одинарной пицциката зацеплять будете все время лады. Поэтому здесь нужно баланс очень найти точный, чтобы где-то половину высоты занимал панцирь. Вот, и здесь тоже лады не очень высокие. Ну, традиционно сколько там, 1-1,5 мм. Вот. Ах, спасибо большое. Пес точно настоящий. Пес, ты точно настоящий? Так, дурак и молния. Тоже послушал. Песня вроде ничего, можно тоже разобрать. Пытаюсь поменять ничего не понял. Давайте я дурак и молния сыграю во все подряд. Так, э, ничего не понял. Что там по узлу? Да, я тоже сначала ничего не понял. Потом посидел внимательно, сам же видео посмотрел и, собственно говоря, разобрался. Там, как оказалось, не очень все сложно. Барсучий вальс, согласен. Так, пианисты зависти плачут, глядя на твои ручища. Почему? Ну, ну, да, большие руки. Для пианино как раз хорошо по подойдет. Мне э, учительница по фортепиано говорила, что да, пианист хороший был бы. Но я, честно говоря, пианино люблю, но играю плохо. Все, друзья, спасибо за внимание. Ставьте лайки, баллайки. Увидимся в следующих видео. И ждите, играю все подряд. Пока.